Всем привет, меня зовут Юрий Кудаченко. Буквально на днях мероприятий Бриллиантовая Академия выиграл приз 500 долларов. Это нечто, когда ты не ждешь чего-то, оно случается. Вот решил записать ролик, как я буду выводить деньги на систему Piaastrix. Поехали. Вот видите, вот сумма поступления была, все честно. Вот сумма 500 долларов вот здесь. Будем выводить, как я и повторюсь, через систему Piatrix. Нажимаем "Вывести". Вводим там логин, пароль. Сумма, вот тут сумма у нас идет. 100 долларов, по 100 долларов буду выводить, раз. это 5 раз мне надо будет сделать, выполнить вывод средств, вот видите списали, дальше я делаю Также сто. Вот сейчас писали. Так. И еще два раза так. Ну, еще один раз. Все. В принципе, деньги вывел. Сейчас заходим в систему Пиастрикс и проверяем баланс Чай, чей, чей. Чай, чей. Бывает такое. Так. А, я понял. Я неправильно. Бывает. Ну что? Так. так. Вот, ребята, пятьсот долларов. Сейчас буду выводить я на ADV Cash. Выбираем тут Advanced, Advanced Cash называется и сумму писывать. 495. То есть два один процент комиссия получается. Почту надо указать. Так, тут я обычно ставлю. Так. Ну и выводим денежку. И выяснили. Все. Все, ребята. Вывел. Сейчас заходим на 20 кэш. Advanced Cache. Сейчас я зайду. Cache. Вводим туда, а, вводим это и пароль. Да, тут сейчас э, пин-код должен прийти на почту. Пин-код мы его купируем. Все, ребята, вот он. Вот он, вот эти деньги, поступления. Все, все работает, все есть. То есть никакого обмана, никаких там подвохов. Также хочу выразить благодарность Олегу Григорьевичу Пермякову, создателю замечательной системы прав систем, всему руководящему составу, всем спикерам и всем тем людям, которые болели за меня, как говорится, держали кулачки и верили. Если честно, я сам не ожидал, что я выиграю Ну, как говорят, когда ты не ждешь, оно случается Блин, работайте, ребята Получайте приятные бонусы И только вперед Всем спасибо